Вот, ребят, сегодня прошил X-Ray 1.8 на роботе. Прошивали сразу же и блок управления движка, и коробку. Здесь AMT-1 была изначально как бы на роботе, прошили AMT-3. Плюс э, прошивка Даже не прошивка А тут были самими официалами Повреждены данные в регистраторе Как таковом автомобиле Там не был невин э, Ну короче он пустой был регистратор И не активированный вообще по сути э, Не знаю как это Умудрились они там сделать э, Все это куда-то просрать И не активировать потом регистратор Пришлось соответственно Все вот эти данные вин пробеги расходы запуски ну все что там есть как бы записали все идеально все нормально соответственно пользовался как обычно мастер там проблем не возникало тогда Дима все поправил все вот эти закладки то что у них были при смене вина все это рушилось теперь все отлично работает ну едем проверяем единственное что на автомобиле не совсем понял, там на камере вырубился батарея, не знаю почему, странно, что была вроде бы заряжена, но почему общем это оказалось разряжено, потому что бывает, она там то ли кнопка нажимается а, лежа в, в сумке, а, ну на записи и лупит запись и в общем разряжается. А я не посмотрел перед отъездом. А, ну в принципе что тут, я на чем остановился -то? я уже даже забыл, С сцеплением проблема сейчас вот нам съезжать надо будет демпферная пружина то ли там сели, то ли еще что-то но в принципе все нормально работает сейчас на данный момент переключаться переключается отлично проехались на большую скорость, тоже все нормально, я никаких проблем не вижу, просто x очень редко приезжают и Мало информации по ним, но статистики. Потому что в основном что-то весты, веста. И никак не на экстрех, не то, что не испытать, а мало народу и мало отзывов по этому поводу. Так что все вроде. Вот сейчас в спорт режиме все находится. Да, да, в спорт. Она будет держать по-другому передачи немного. с погодкой вообще повезло очень сильно нам да, вот подергивая не при переключении почему-то есть именно вибрация такая, когда вот демпферные пружины на диске начинают снашиваться просто ну не снашиваются, а становятся мягкими плюс тут владелец еще будет привыкать э, к этому ползучему режиму потому что была МТ-1 так-то по впечатлению, как тебе оно? Привыкать надо, так смотрим, вообще круто. Но только темперные дергаются, надо уже, понятно, сомнения, приехал. Ну, плюс привыкнуть надо еще будет к педалям, ко всему, потому что все-таки да. это совсем по-другому. На низах вообще подрывается теперь. Ну, она не то, что подрывается, там просто тяга более такая лютая, потому что да. фазорегулятор по-другому выставлена. То, что я, в общем-то, всегда и говорю. чуть-чуть подергивается ну, видишь, все-таки демпферные пружины, это вот сейчас в спорт режиме ехали э -э ну, и тяга, соответственно, нормальная проявляется вот эти демпферы гораздо больше, но опять же, на МТ-1 там немного не так переключение идет э включение сцепления, оно там более медленное такое, здесь как бы вот эти вибрации, я думаю, что они по времени меньше стало, да? Сократилось а ну, потому что, опять же Диск быстрее, как бы, ну, корзина отрабатывает все это дело и быстрее смыкается само сцепление как таковое. Не как на мт 1 А мт 1 вообще лютое дерьмище по отношению к той же АМТ-2 или АМТ-3. Такое ощущение, что его на ВАЗе пытались изначально сразу же выпустить машину и на продажу все это кинуть, недоработанное. А потом уже доработали, сделали АМТ-2 и начали шить. Ну, а МТ-3, соответственно, это кустарная какая-то, непонятно, откуда выплывшая, но все-таки оно самый лучший вариант. Все есть как бы, и э, все эти спорт режимы, если надо, включил, поехал, прямо не отрываясь никак. А сколько у тебя машина-то уже... Три года. А, ну... 3... Старая уже достаточно. Ну, нормально. У меня вообще 12 лет машина. Здесь все прямо так и едем. все может быть потому что сейчас еще сбросили все адаптации коробки обучили соответственно касанием переключением всех этих передач актуатора моменты все эти изначально кстати она не даже не захотела ехать у нас без адаптации только после адаптации все поехало. то есть включаться включалась но потом э, выкидывала что типа не может двигаться Красный светофора может спорт попробовать ну, здесь за светофор особо тут не стартанешь нет ну, может спорта ну, она не стартанет надо да, она по-другому немножко на да, мне тут камеру пришлось вот кабелем подключить а -а, непосредственно к этому ну, заряднику о, Там даже когда ты едешь просто, у тебя вот сейчас, например, четвертая, пятая включит. Ну, вот смотри, этот русский, э, да? Он сразу четвертую урубает, видишь, да? Угу. А сейчас пятую опять. То есть он, ну, алгоритм немножко помененный, Он пытается выйти. А режим не остается? Конечно, есть почему, пожалуйста. Нет, ты... самоштеп А? Не, ну она же сама переключает сейчас. В смысле? Вручную. Нет, ты можешь вручном. Вот так включил, у тебя спорт, но ну, если ты дернешь, а, все, туда, все, он вручной сразу же переключится вручную, автоматически. Не, забавно, как при, при, при присопачили спорт режим. На этих шайбу делают сложные прочее. Нет, шайба вещи. это другая, это, ну, дуб, это блок не управления не движка. У тебя, кстати, эту тему -то я тоже собираюсь испытать. Там кнопка спорт штатная есть. В прошивке есть два режима, некий спорт, не спорт. То, что вот этот на X-ray кроссе, в принципе, это во всех прошивках последних на Весту, на X-ray все это есть. Единственное только, что не выведена кнопка как таковая. Вот эта, которая на шайбе на X-ray стоит. И э, индикатор не выведен, включение. В принципе, это протянуть там два провода э, от блока управления, активировать эту функцию, и все должно работать. Я еще не испытывал, мы пытая, хотели это сделать, еще э, в ноябре, по-моему, я говорил об этом, но так все, не, не свелось к этому. Просто надо собраться как-то и вывести провода необходимые. Схема все есть, все как бы есть. И тогда можно штатный режим э, спорта сделать э, так же, как на X-Ray э, на кроссе. И все будет нормально. То есть там вот этой крутилка как таковой не будет, которая режима работы АБС, а, а именно спорт режим мотора, то есть вот эта сама клавиша нажатия в крутилке, она будет работать. Что-то у меня такое ощущение, что что-то меняется все-таки. Нету подергивания. Ну, так, ну, сейчас что, нет момента, нет подергивания. Сейчас ну да. Так что, в общем-то, все в принципе-то нормально. Вот посыпется у нас все. Сбывает, да. Так что, в общем-то, все нормально. Я думаю, что можно пр продолжать потом. Я не знаю, почему на X-Ray не приезжает народ, конечно, но... Их делом, но я бы шил бы И коробки бы, и роботы Фу, это и движок Там сочетание именно очень хорошее у нас получилось И опять же Не забываем ходить под видео У меня там ссылочка на контакт и на драйв Ну и соответственно Подписываемся, колокольчики Ну и До новых встреч, пока